Мужики, всем привет! Hellstore это самый дорогой профиль, инвентарь, да в принципе, называйте как угодно, на балансе 165 тысяч долларов. Это примерно 12 миллионов рублей. Я не знаю, насколько это реально, но сегодня я хочу дойти до полу миллиона рублей на хеллстор на самом деле это будет не полляма это будет 500 тысяч баксов в скинах либо где-то 35 с лишним миллионов рублей ну это очень много, я прекрасно понимаю поэтому сразу начнем с того, что просто закупим все скины, которые собственно есть в хеллсторе, я не знаю, здесь на самом деле мы уже можем купить абсолютно все, что захотим, я кстати начинаю с самого верхнего списка я уже выбрал скинов на 64 тысячи долларов, у нас еще запас в почти 100 календарях баксов. Весь самый топ, самый смак, который можно собрать в CSGO, сейчас у нас будет в инвентаре на сайте. Кстати, ссылочка на этот сайт будет находиться в прикрепе. Этот балик я оформлю уже несколько роликов с моим данного маланса. поэтому ссылочка будет на сайт в прикрепе. Там же промо на халяву и каждому новому пользователю за регистрацию Хеллстор дарит по-моему 2 доллара. Поэтому, ребят, регайтесь по моей ссылке, потому что у меня очень и очень прокачанная ревка. Тем временем, мы выбрали скинов на 125 тысяч долларов. Я думаю, в принципе, нам этого Yeah. <laughs> Вполне с тобой хватит, и сейчас у нас реально все самые топовые скины на сайте, которые только есть, лежат у нас в инвенте. Так, я сейчас предлагаю сразу не мелочиться и сразу начать просто лютейшие апгрейды, собственно, почему нет. Если я поставлю X10, блин, они, скины не выбираются. Я думал, типа, они сразу вот здесь появятся, но окей, приходится выбирать вручную. Мы выберем, наверное, на 45%, процентов, да, и сделаем вот такой вот апгрейд. Это на 25 тысяч баксов, в наших реалиях это не так много, потому как у нас 165, да, поэтому... 25 это, ну это реально немного Будем делать мы 49, я даже Предлагаю все-таки выбрать побольше скинов Примерно на 40%, не знаю зайдет ли оно Но здесь весь просто смак Контра страйка, короче поехали сразу без Лишних слов, блин Блин, надо через F5 Блин, это облом Какие-то скины были недоступны, я так понимаю, это да Это скины, видимо, которые я купил, ладно Выберем опять же два ряда Наших скинов И здесь, да, на 25 тысяч баксов И опять придется выбирать, потому как вот и драгон лор, которые были вот здесь вот в выборе лежат у нас в инвентаре и они недоступны что логично потому что они уже у нас в профиле а я сейчас выбрал скинов на 47 давай на 50 тысяч баксов чуть добьем 45 поехали и сейчас оно либо заходит Слушай, это первый апгрейд на Hell store на вот такую большую сумму, которую мне не зашел за несколько роликов. Я опять выбираю сразу несколько рядов, я их выбрал два, здесь скинов на 10 тысяч баксов, это примерно 700 тысяч рублей. Много определенно, по-моему F5 нужно было нажать, хотя опять же принц есть в Инвенти, он есть в выборе. Окей, попробуем, но блин, здесь не такой большой апгрейд, 38%, однако нужно шлепать больше, блин, он просто все не заходит. Это, наверное, первый ролик, когда Хеллстор просто сольет весь мой балик Но ну, будем пробовать. Короче, выберем тогда вот так. Я не знаю, и сейчас попробуем сделать ну, вот такой апгрейд. Что если у нас все, оно просто все не заходит. Это. Подожди, у нас остается стоит тысяч долларов в инвентаре. А в инвентаре хелстора 76 моем. Но ну, окей, давай сделаем шанс свыше 50. Ну, типа, вот так, процентов. Оно сейчас должно зайти. Ну окей, 55 зашло, все. Но я не хочу ниже, потому что вроде бы как полтинник заходит, поэтому давай мы сейчас по этой стратегии просто будем фигачить, не останавливаясь. Я сейчас очень много слил, реально дофига, наверное больше 50 тысяч долларов. Да, все, смотри, оно пошло заходить. После слива оно пошло заходить, но, опять же, мы не вернули все то, что проиграли. Поэтому будем просто стараться все-таки сделать из этого грязь. На 17 тысяч долларов выбрано скинов. Подожди. Да, на 17, но... А, 21, окей. Но Не хочу делать слишком маленький процент, потому что хорошим это не заканчивается. 57 процентов. Ну, блин, это... Слушай, я не знаю. У нас, конечно, есть 100 тысяч баксов, но мы сейчас просто проиграли 60. Ну, даже где-то 70 округлим. Я сегодня реально хотел дойти до 500к баксов в скинах. Слушай, ну, я не знаю, чем вообще закончится этот ролик. Типа, мы сейчас просто делаем грейды по 58%. Этот баллик реально оформился, наверное, просто 3 видоса. Три видоса на моем канале было на хеллсторе с вот такими суммами. И если мы сейчас сольем, эта история просто в раз закончится. Но ролики с самым дорогим инвентарем на сайте, они по факту ну, такого на ютубе не было. Это было только у меня на канале Это достаточно специфический контент Но тем не менее, ну типа мы просто Фигачим по топскинам, 57% 29 кабаксов оно просто не заходит, слушай, я не знаю, что делать мы, ж, мы, мы, мы сейчас так можем просто все слить И причем, я думал, оно сегодня забустит Просто давай хорошо, через F5 сделаем Потому что там должны появиться Вои и Драгонлор ибо мы это слили, да, они появились и Сейчас будет проще, в принципе, делать апгрейды Смотри, опять же, выбрали на уже 10 тысяч долларов То есть, если раньше два поля Ты выбираешь, да, вот этих У тебя, у, тебя, у меня было тут В районе 30 кабаксов, сейчас уже 10 Ну, то есть, чтобы ты понимал, да, какая колоссальная разница Слушай, ну зашло 63 тысячи долларов есть. Я не понимаю, что сейчас сделать, потому что просто оно нас сливает максимально. Ну, давай пробуем, давай пробуем дальше. Опять 57%, но... Ну просто идут сегодня жесткие сливы. Это реально первый сливной ролик по холстору за... за последних 4 или 3 видоса. Ну за 3 видоса точно. Причем мы сейчас слили, по-моему, драгонлор своем, если я не ошибаюсь. Да, мы слили драгонлор своем, блин. Но... Слушай, можно, конечно, попробовать вообще выбрать весь инвентарь и сделать из этого контент. Но сомневаюсь, просто можно все проиграть за раз. Я это не хочу. 59% на 23 кабаксов. Найс, она зашло Слушай, ну, блин, я не знаю, 59 тысяч долларов, конечно, есть. И 38 на валике, но просто за сегодня огромнейший слив. И почему здесь нету Воя с Драгонлором? Типа, есть Медуза, но у меня в Инвенте Воя и Драгонлора нет. Это должно быть в магазине, но этого здесь также нет. Блин, почему? Слушай, а реально оно не появилось? Может, кто-то выявил как вариант, кстати? Выбираем 16 тысяч баксов, хорошо. И также идем, просто выбираем все, пока не появится 56 6-51%. Но оно может не зайти, это... Окей, оно зашло, хорошо И опять же, у нас 72 тысячи долларов То есть, уже, в принципе, э, соточка с плюсом у нас есть А скинов выбрано на 18 баксов, сейчас будем фигачить Сейчас будем фигачить, нам минимум нужна 30 -очка. Но сейчас я что-то жопа чую, что будет слив Ну просто, а куда мне с таким балансом идти? Классик это бред, ну типа, если хочется дойти до полумиллиона баксов в скинах, да, опять же, то только апгрейдер И коинфлип вариант, ой, не коинфлип, а колесо но, опять же, колесо там можно ставить только до 400 баксов за ставку. И, типа, ну, это максимум неудобно. Поэтому, блин, у меня, конечно, была идея сделать ролик э, со ставками на зеленое. но тоже такое, потому что это был бы ролик о онле с незаходами. Зеленое, ну, вы понимаете, да, что это x50, это очень тяжело. У нас сейчас апгрейд на 50... На, я думаю, на 45 к баксов будет. На 34? Подожди, 56% 35. Если заходит, это уже это, это приятно. Все, мы бэкаем. Мы бэкаем. М -м -м, в инвентаре лежит 96 плюс 38. Еще чуть-чуть и прямо в рай и жизнь удалась. Вот a beautiful life. Скажу сейчас я, потому что 96. То есть мы бэкаем и сейчас, может быть, какими-то правдами-неправдами уйдем в плюса. Кстати, появились топовые скины а, в магазине. Это удобно, не придется сразу выбирать. А, ну, типа, выберешь там три поля вот этих у тебя уже 25 тысяч баксов. То есть Тут Вой, драгонлор, Дикий Лотос, ну понятно, да Весь топ, в принципе, о чем я и говорил 60% Найс, оно зашло, и мы сейчас плюсов начнем Потихоньку уходить, то есть, ну Опять же, до, до плюсов, честно, еще далеко У нас 138 кабаксов Блин, ну, я не знаю почему, короче Вой и Драгон Лор Если ты делаешь из них апгрейд, они постоянно Сливают, ну типа реально, просто смотри, шанс, что Сейчас скины отлетят, вообще 100%, но он реально, оно просто, а окей Окей. У нас э, 110. 110 плюс... Мы бэкаем. У нас 148 тысяч долларов. По тихой грусти мы, в принципе, все возвращаем. Но дойти до полумиллиона, ну, я не знаю. Это Unreal. Но хотя бы, хотя бы до 300 тысяч долларов. Опять же, выбрано 26. Сейчас можно попробовать сделать насколько. Слушай, ну, я не знаю. Это будет больше 40 точно. Так, 38. Корона наклеечка уже подъехала. Да, 41к. Если апгрейдится... Найс, все. Это просто прекрасно. Это прям шедевральность. Что получается? 125к. Слушай, ну все, мы бэкаем по Потихоньку мы действительно бэкаем. Так, сейчас должен появиться Вой и Медуза, потому что мы из этого апгрейда уже делали. А Я выбираю несколько сразу, давать три поля. Либо оно сейчас заходит, либо нет. Но здесь 32 тысячи... Даже давай сразу. Мы, в принципе, в нуле. Мы плюсанулись прям жесткого. Но ну, реально, с конкретного минуса. Там было минус 60 тысяч долларов. Я выберу скинов на 100 тысяч баксов. Это просто сейчас будет апгрейд на 700 тысяч рублей. Если оно зайдет, это будет историческая тема на хеллстор точно. То есть, по факту, мы выбираем вообще есть блин холстор, который только можно выбрать 91 еще чуть-чуть это будет апгрейд на 700 тысяч рублей, ребят, ну, жесткая история. Насколько скинов для этого придется выбрать, не знаю, потому что в инвентаре опять же ни драгонора ни и WoW нет и придется наверное выбирать опять же все, просто все что только можно. Так, но хотя смотри, у нас потихоньку шансы уже повышаются. Два градика сразу улетит, два зуба тигра улетит, два гамма-доплера вообще на спокойном улетят. Ой, тут просто три-четыре гамма-доплера, блин, это просто жесть. А вообще фейд за косарь баксов от Летело. Так, перчи. А, смотри, мы выбрали на 64 тысячи. Даже давай еще, наверное, добьем до 65%. В принципе, в принципе, да. И сейчас плюс, плюс 30-ку можно сделать. Плюс 30 -ку. Не так много, да, но... Минус 71к. Это жесть. Слушай, это жесть. Прям, я не знаю, что сейчас делать. Давай пробуем лоу. Лоу 22 тысячи. Читаемо. Просто зачитал. Вот сейчас, вот сейчас 71. Сейчас за зачитал на изи. Давай опять же выбираем все вот это дело и выбираем вот здесь. Но там 65, блин, просто минус 3 минус сколько, 74К. Хотя можно было сделать спокойно плюс 30. Ну там реально был большой процент. Во, но это очень тяжелый ролики, потому что, блин, оно не заходит просто не заходит, я не знаю, что делать. я хотел сегодня плюсануться но сейчас главное даже в ноль уйти Потому что смотри 55 плюс 38 опять минусы пошли минуса Что с этим можно делать и почему опять же тут нету ни драгонлора лора него он до сих пор не появился но это самый удобный скин для апгрейда ибо они дорогие и выбирать несколько не приходится типа ты выбрал драгонлор лор во это уже 4 и 2000 факсов не знаю она просто не заходит чекой может быть стоит оставить до следующего ролика но типа я не знаю я уже сегодня не хочу делать делать эти апгрейды они просто не идут ну типа попробуем сейчас еще раз на лоу, потому что мы слили Выбрано на 10 тысяч Нет, нафиг, не-не-не-не, это просто не сегодня Блин, я к этому, к этому шел, не знаю Ролика 3, реально И просто сейчас минус сотка, то есть минус 7 лямов Я думал 700к, это 7 миллионов рублей Ну, ребят, следующий ролик я в, этом, я в этом реально уже не хочу ничего делать Будем пробовать в следующем видосе, потому что Если оно реально в роликах до, оно офигенно заходило То сегодня я... Давай попробуем Last upgrade на сегодня Если зайдет, то good, если нет, нет 14к Окей. Okay. Окей! Okay. Слушай, по итогу сегодняшнего ролика. 38к на балансе и вот такие скины в инвентаре. На сумму в 406 тысяч. Подожди, не 406, а 40 тысяч <смех> Что-то прям не ту цифру сказал Я это продам, чтобы все перевести в баланс 79, было 160 с лишним В начале этого ролика, короче В следующем видосе, я не знаю, попробуем все-таки еще раз Буснуть хотя бы до 400 и 350 Я хотел до полмиллиона, но это Unreal Ну типа это вообще нереально Мужики, ну вот такой получился ролик, я надеюсь, поддержите лайком В любом случае рискованный и прикольный контент То же самое, как и было с раном, поэтому я надеюсь Что он вам заходит, реально он специфически Идет не всем, но любители такого Эксперимента есть, поэтому, ребят, всем огромное спасибо Спасибо, что смотрите, поддерживаете. С вами был человек. Халява в прикрепе, там же халява на 2 бакса. На этом все. Всем спасибо. Ну, не особо задался сегодняшний ролик. Я, честно говоря, расстроен, потому что думал, ну, хотя бы до 300 идем и остановимся. Но ну, что-то как-то вот так получилось зафиксировать. Не очень круто. Ну, ладно, получилось как получилось. Всем спасибо. Всем пока.